Друзья, всем привет! Для сегодняшней самоделки я решил не экономить на материале и не делать все из каких-либо остатков или обрезков. Так как готовые изделия в магазине будут стоить в разы дороже, чем я потрачу на материал, да и делается эта самоделка для особого заказчика. Поэтому мной был куплен мебельный двухметровый щит шириной 200 миллиметров и два черенка от лопаты. Потраченная сумма на все 450 рублей. Водокрасочные материалы и расходники были в запасе, я их не покупал. Все это режем на части, чтобы по итогу получить две доски 650 на 200 мм и 4 куска черенка длиной 470 мм. Так как моя торцовка ширину 200 мм не берет, приходится переворачивать доски, чтобы полностью распилить. После примерки... Достаю свою приспособу для сверления отверстий под шканты и делаю по два отверстия на одной из сторон досок. Далее подготавливаю самодельные ваймы к работе. Как вы поняли, будем склеивать щит шириной 400 мм. А так как мои ваймы деревянные, я подстилаю на низ пакет, иначе заготовка может к ним приклеиться. Теперь из-за остатка доски надо нарезать 4 квадрата 100 на 100 миллиметров, а после этого поворачиваю торцовку на 5 градусов и равняю края черенков под этот градус. На сверлильном станке точно так же выставляю 5 градусов и под наклоном коронкой Насверливаю в них отверстия, диаметром чуть меньшим, чем черенки. И шлифую для эстетики. На мебельном щите делаю разметку, отступая по 100 мм от краев. А углы решил разметить зеркалом, чтобы потом лобзиком скруглить. Теперь задача скруглить края фрезером, но так как его у меня еще нет, то решил сходить к знакомому, у которого он есть. Посмотрите, кстати, какой самодельный фрезерный стол. Столешница сделана из старой двери. Там же заодно и подшлифовал шлифмашинкой. Далее задача наклеить квадратики по центрам на щите. Развернув их по диагонали, прикручиваю на саморезы. Перед этим нанеся на них клей. Ну а теперь дело осталось за малым. Вставить в эти отверстия черенки, а точнее ножки. А кто не понял, то мы тут столик делаем. Так вот, ножки должны иметь уклоны к углам. Места посадки ножек предварительно промазываю клеем. И скручиваю их с трех сторон саморезами. После высыхания клея сдуваю всю пыль, стелю что-то чистое, проклеиваю малярной лентой, то что не буду красить, и крашу столик с помощью краскопульта. Сначала белой краской столешницу и края, или пятки ножек, а потом лаком с помощью кисточки прошел весь столик. И получился прикольный, на мой взгляд, детский столик. Делаю такую работу впервые, и результатом доволен. Интересно, что на это скажет заказчик? Судя по всему, все устраивает. Я как-то пару месяцев назад делал стульчик, и он показал себя с хорошей стороны. А теперь будет и столик. Но стульчик я хочу сделать еще один, так как первый мне не очень нравится геометрией. Не знаю, буду ли я делать видео с процессом изготовления, но стульчик сделаю. А на этом на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А в комментариях оставьте своих пару слов насчет этой самоделки. Я лично считаю, что сделанное своими руками, да еще и для своего ребенка, который остался доволен, самое приятное и даже не важно, сколько лайков и просмотров наберет это видео. Но, собственно, если вам понравилось, то можете поставить лайк. Мне будет приятно вдвойне. Также не забывайте заглянуть в описание под видео. Там есть ссылки на инструменты и оснастку соли. Там скоро большая распродажа и можно дешево закупиться. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.